Хочу! Я бы выпил лодки! Да, да у меня ее нету! Я бы выпил лодки! Да, да у меня ее нету! Муся! Муся! Это не сон! Это не сон!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 Присуй, жми класс. Еще раз, сулон. So Пока, бай.